F11S 4K Pro имеет новый пульт дистанционного управления, для более удобного использования. Справа налево на передней стороне находится, кнопка возврата, кнопка питания, кнопка аварийной остановки и кнопка переключения скорости. Джойстик направления джойстик высоты. Справа налево на верхней стороне, кнопка видео, кнопка фото. Регулировка наклона камеры и увеличение масштаба. На дисплее пульта отображается следующее: значок скорости полета дрона, бесполезная фигня, заряд батареи и пульта, уровень сигнала GPS. Сигнал связи пульта с дроном, фото и видео значок заряда аккумулятора дрона. Скорость взлета и посадки. Скорость полета. Высота полета и дистанция полета. Установка приложения. Сканируйте соответствующий QR-код из инструкции по эксплуатации, и загрузите приложение. Откройте приложение, где автовзлет, возврат домой по GPS, прочие функции, заряд батареи пульта, уровень сигнала GPS, заряд батареи дрона. Кнопка настроек. Статус SD-карты. Переключатель фото и видео. Кнопка записи, медиабиблиотека, запись звука, отображение дистанции, высоты, скорость горизонтального полета и вертикальная скорость, следовать за вами, следовать по ГПС, музыка, виртуальная реальность, регулировка наклона камеры, зум, фильтры, полет по точкам. Управление жестами для видеосъемки и фотосъемки. Это все пульты дистанционного управления приложения для F11 S4K Pro. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал этого кожаного роботовладельца.